Еще раз здравствуйте, друзья. Будем начинать наш вебинар и постепенно подключать тех, кто еще присоединяется в зале ожидания. Итак, сегодняшняя наша встреча, я надеюсь, будет очень полезной, ведь мы с вами встречаемся в рамках проекта «Интересно о важном», который организует областной молодежный центр совместно с региональным отделением Межрегиональной общественной организации проект Кешер. Сегодня я из ОМЦ выхожу в эфир, и что, что необычно, для того, чтобы помочь моей гости, которая еще не овладела навыками работы с Zoom, провести нашу сегодняшнюю встречу и рассказать много интересного для вас о нашем Калужском крае. Ведь именно так и называется наша. Встреча «Калужский край» – место для отдыха. Друзья, рядом со мной Татьяна Васильевна Лагутина, экскурсовод и краевед. Она сегодня расскажет много интересного о нашем регионе, о нашей Калужской области. Также сегодня будет еще один гость, который подключится немного позже. Это специалист в ландшафтном дизайне Сергей Верхоламочкин. Друзья, и а, что ж, я, наверное, предлагаю перейти уже к нашей демонстрации для того, чтобы дать слово Татьяне Васильевне и рассказать вам о том, куда же отправиться отдыхать в Калужском краю, в нашей с вами родной области. Ведь для того, чтобы здорово отдохнуть, совершенно не обязательно выезжать за ее пределы. Итак, друзья, моя презентация всем видна. Да, отлично видно. Да, да. Отлично. У нас работает чат. Ваши вопросы вы можете писать туда. Будем отслеживать и стараться по возможности отвечать на возникающие вопросы. Также вы можете задавать вопросы, включая микрофон. А сейчас для того, чтобы дать слово Татьяне Васильевне, предлагаю всем проверить, чтобы ваши микрофоны были выключены. Итак, Татьяна Васильевна, вам слово. Добрый вечер, дорогие друзья. Наступают майские праздники. Разъезжается народ по городам и весим. Но наша Калужская земля настолько богата и памятниками, и музеями, и интересными местами, что можно никуда не двигаться далеко за пределы нашей земли Калужской. Ну и начнем мы с Калуги. Город древний, вы знаете, город 14 века, впервые упоминается. Очень много. Интересных мест в нашем городе. И если, конечно, приезжает кто-то из гостей, первым делом идут туда Краевеческий музей. Краевеческий музей располагается в великолепном особняке купеческом. Этот особняк принадлежал богатым купцам золотарем, очень известным. Надо сказать, что вообще купечество Калужское было не просто не только богатым, а и Калужские купцы очень много делали для города. Ну вот в Краеведческий музей сам по себе богат и экспонатами, экспозицией. И интерьером, поэтому люди, которые приходят в Калужский музей, в восторге от того, что они видят лепнину, интерьер залов Калужского Калужского музея, ну и естественно узнают об истории нашего Калужского края. Причем история разная, это и природа. Это и исторические какие-то события, они освещены все в музее, и причем самые важные, конечно, события. Это и связь нашей колуги, очень хорошо представлена с людьми разными совершенно. Это и писатели, и поэты и художники. И все это, конечно, очень привлекает наших гостей. Ну, еще мы с вами, если кто-то приезжает в Калубу, конечно... Сейчас особенно в первую очередь спрашивает еще об одном музее, Государственный музей истории космонавтики. Он сейчас получил новое рождение совсем недавно. Это совершенно необыкновенный и потрясающий музей, особенно для тех, кто интересуется космосом, техникой, той, которая применяется в космосе, кто интересуется вообще развитием космоса. Не забывают и о основоположнике космической науке, о нашем земляке о Константине Эдуардовиче Цалковском, который 43 года отдал Калуге. Я хочу сказать еще, что помимо вот этой красоты, которая вас будет окружать в музее, то вы можете еще получить огромное удовольствие от того, как вы пройдете около музея, вы полюбуетесь изоокскими дальями, вы увидите совершенно необыкновенную городскую скульптуру, мы говорим памятник, но это городская скульптура, вы видите Юрия Алексеевича Гагарина, который раскинул руки, стоит вот этот необыкновенный человек, первый космонавт Земли. Очень популярен сейчас стал музей, наш Государственный музей истории космонавтики. Но есть еще один музей, маленький музей, расположенный а, почти у самой реки, во всяком случае внизу. Еще подожди, еще рано, да, еще рано. Мы, еще, да, мы еще здесь остановимся. Это музей, в котором жил долгие годы Константин Эдуардович Салковский. Я вам советую. Тем, кто не был в этом музее, вы получите истинное удовольствие, потому что весь быт этого великого человека, вот знаете, такой совершенно простой быт, он всегда привлекает людей, которые приезжают в Калугу и удивляются, как этот гений и жил в таких условиях. Да, это самый простой деревянный дом. Да? Да? Ну вот этот музей у нас, конечно же, вот дальше Юлечка можно уже, художественный музей или музей изобразительных искусств. Вот этот музей тоже располагается, как и краеведческий музей, в особняке купеческом. Но тут две фамилии. Мы сразу вспоминаем билибиные и потому что менялись хозяева. Но это совершенно само по себе здание необыкновенное, напоминающее нам самые лучшие здания Москвы и Петербурга. Потому что внешний фасад художественного музея – это Петербург. Но так как он расположен, это Москва, потому что в глубине стоит он за оградой. Ограда выходит на улицу Ленина, бывшую Никитскую. Здесь собраны великолепные картины, и картины эти в основном попали в наш музей из бывших усадеб, окружавших когда-то таким большим кольцом Калугу, потому что места, конечно, прекрасные, места необыкновенные, хотя это такая, знаете, незамысловатая, как бы вот эта природа наша. Калужской средней полосы и тем не менее она всегда привлекала дворян и усадьбы, строили очень много усадеб было вокруг Калуги, некоторые из них сохранились, мы еще о них с вами поговорим. Но есть частные музеи еще у нас в Калуге, например, такой музей стекла. Вы полюбуетесь изделиями из стекла, они привлекут ваше внимание и вы Конечно же, вспомните о Фаберже и скажете, батюшки, да это совсем не уступает ни в чем вот тем изделиям из стекла, которые выставлены в Эрмитаже, которые выставлены в музеях европейских. Да, конечно, и располагается этот музей в гостином дворе. И вот очень хорошо на этой фотографии мы видим даже место. Вот эта арочка такая, и там да, вход. Ленина 116 да, до Ленина даже видно 116, и вход в этот музей. Ну, конечно же, нельзя забывать и о музее Александра Леонидовича Чижевского. Это человек, который прославил нашу науку. До сих пор, я уверена, не все знают о нем, но мы гордимся тем, что этот человек жил у нас в Калуге, был дружен, кстати, да, со многими людьми, со многими из интеллигенции из нашей Калужской. Это вот такой И музей этот создан тоже в свое время энтузиастами. Вообще, если бы не было людей, которые чем-то очень заинтересованы, у нас многое мы бы потеряли с вами. А посмотрите-ка еще на рядышком на... В фотографии изображено, изображен музей совершенно необыкновенный, это какой-то сказочный терем, это музей, дом мастеров, он так и называется. И здесь выставлены различные предметы и рукоделие, и чего-то вообще, чего тут только нет, и можно даже и поучиться здесь, в этом доме мастеров, да, потому что здесь проходят и мастер-классы. И это, кстати, может привлечь и детей, как, как впрочем, и музей космонавтики, и музей Чижевского. Да, это все да, могут привлечь э, наших детей, не только взрослых. Ну, а дальше, да. Вот да, о это... Кал Калуге мы с вами говорили, потому что это, э, Но, так сказать, наш центр да, да, да, области. Да. Да. Но я хочу еще сказать буквально два слова. Когда вы идете в эти музеи? Не пройдите мимо совершенно необыкновенного каменного моста, присутственных мест, еще нескольких зданий, которые построены были в конце 18-го, в начале 19-го столетия. Дом Мешкова, Зюзина. Вы знаете, вы получите истинное удовольствие от этих зданий. Это все купические особняки. Мы раньше с вами, наверное, особенно ваши мамы и бабушки в благодаря произведению Островского, думали купец это с большим животом, да, который любит поесть. Нет, купцы были благотворители, купцы очень много вкладывали в калугу. Так, ну вот это о наших калужских музеях. В основном, наверное, это все. Ну, так, ну, в основном. Да. Сегодня с нами, я точно знаю, есть ребята. Волонтеры Победы, наверняка да. многие из них были в различных военно-исторических музеях. Ребята, пишите, мы будем рады посмотреть, какие музеи вы уже посещали. И может быть, даже сегодня вспомним какие-то, о которых вы раньше конечно, не, не слышали. Конечно, не знали и не слышали, это абсолютно точно. Ну, один из первых, конечно, музеев, музей Георгия Константиновича Жукова в городе Жуков. Знаете, это потрясающий музей. А если вы еще приедете туда и попадете на великолепного экскурсовода, которая пережила войну там вот в детстве, совершенно необыкновенный потом вы увидите кабинет Жукова, и вот вы увидите диораму там в музее Жукова. И сам по себе... Музей Жукова – это огромное здание, казалось бы, в этом маленьком городке, носящем имя Георгия Константиновича Жукова. А неподалеку еще и деревушка, в которой он родился, Стрелковка. Это все соединено. Так что вы можете и там побывать. А так как у многих молодых семей есть машины, то оттуда, из музея Жукова, просто можно направиться и проехать несколько... Ну, десятков километров, немного, и вы попадете вот как раз в, это, в эту деревню Стрелковку, где родился Жуков. А там же неподалеку, неподалеку, в той же стороне, будем так говорить, есть и, нет, немножечко не в той стороне, это уже в другой, это уже в стороне в Юхновской, музей генерала Ефремова. Это замечательный человек, уроженец нашей Тарусы, это человек, Перед которым нужно склонить голову, потому что, во-первых, он очень много сделал во время войны для нашей Калужской земли и погиб на нашей Калужской земле. А Военный исторический музей есть на Зайцевой горе, на Зайцевой горе, где 300 тысяч полегло наших, где совершенно мужественно сражались, сражались наши русские бойцы и держали фашистов там и возможно своей жизнью они удержали и вот какое-то количество фашистов которые не могли а, где-то еще прорвать оборону наших так что вот это еще зай и безымянная высота вы все знаете и слышали а -а -а. особенно люди старшего поколения песню да, нас оставалось только трое. Так вот, на Безымянной высоте тоже есть музей и великолепный памятник. И на Зайцевой горе, и на Безымянной высоте. Вы можете тоже это посетить, конечно же. Я хочу сказать вам, что совершенно необыкновенный музей-диорама, великое состояние Ногря, это совсем рядом с Калугой. Совсем рядом. Даже если нет своего транспорта, вы можете доехать до поселка Толстой до, а потом чудочку еще пройти пешком. Даже пешком можно пройти. И вот там во Владимирском Скиту великолепный музей диорамы. Диорама, которую создал Павел Рыженко, наш художник. Ну, помогали ему еще, еще художники московские. Но эта диорама... Ну, мимо которой пройти, конечно, невозможно. И тоже там замечательные экскурсоводы. И если вы поедете с детьми, то дети, детей оторвать от этой диарамы невозможно. Они опять подходят и подходят, потому что, а, а, вот тут вот, а вот тут костер горит, а вот тут вот она, а вот тут какой-то воин наш русский, а вот ведут татарина, и это все вот так, вот, вот так все это, как будто это на наяву все. Так. Ну, вот это такой музей. А вот, да, теперь э, Малорославецкий военный исторический музей. Вы все, наверное, знаете, я думаю, в всяком случае большинство из вас, вы знаете о отечественной, об Отечественной войне 1812 года, вы знаете о Малорославецком сражении, которое, в общем-то, повернуло совершенно, э, э, развернуло, войну и боевые действия и э, заставило это малорославецкое сражение повернуть Наполеона на им же самим разоренную Смоленскую и сожженную Смоленскую дорогу музей очень хороший музей войны 12 -го года вы увидите и костюмы форму, одежду наших воинов, вы увидите и услышите совершенно замечательный тоже рассказ экскурсовода об этих днях, днях октября 1812 года, когда Малорославец, маленький цветущий городок, стал пределом нападения и началом бегства врага. Именно так сказал Кутузов об этом маленьком городке. Вот этот музей. Военно-исторические музеи. У нас, кстати, военно-исторические Центр есть в Калуге, и не один, а целых два. Один находится э, неподалеку от девятой школы, если кто-то знает, в маленьком переулочке, э, и это бывшая усадьба купцов Трубаевых, кстати, тоже очень интересные да. люди. Да, и это один из этих, из этой семьи был городским головой во время войны 1812 года и очень много сделал для победы нашего русского воинства, вернее для того, чтобы снабдить нашу армию снаряжением продовольствием, все силы были отданы на это, Калуга была такой деловой базой, вот это из этой, ну и еще, а в этом доме жил еще замечательный краевед, это уже, конечно, более позднее время, когда уже Трубаевы не были хозяевами этого дома, а теперь там военный исторический центр, и там тоже идет рассказ и о средних веках, тогда, когда Калуга только появилась, и речь идет и о войне 12-го года, и вообще много интересного вы можете узнать об этом из этого музея, в, в, вернее, в этом музее, увидеть даже кабинет замечательного краеведа нашего Дмитрия Ивановича Малинина. Ну, вот так. Вот я ну, второй знаю. Да. Наверное, вот второй центр находится, а, наверное, на площади Победы, на площади да, где-то да. в том районе. Да, да, да, там mm -hmm. еще один ребята. Есть. Да, еще для мои да. старшие дети. Ну, а еще, конечно, обязательно, обязательно нужно посетить Иринские рубежи. Это то место, где две с половиной тысячи наших ребят, подольских курсантов, пехотного и артиллерийского, по боевой тревоге, 5 октября были подняты. Для чего шел враг? Огромная колонна фашистской техники по Варшавскому шоссе. Остановить их было некому некому. они шли продвигались на москву таким бодрым шагом и вот тогда было принято очень тяжелое решение поднять вот этих будущих офицеров будущий цвет нашей красной армии советской армии и отправить их частично часть ребят была отправлена э, к силу ильинскому почему и мы называем так Ильинские рубежи, а часть Кьюхнов, где они приняли неравный бой с фашистами, так же, как и на Ильинских рубежах. И теперь там, около села Ильинского, замечательный музей. И так он и называется, Ильинские рубежи. Наверное, сейчас уже практически никого не осталось из тех ребят, из тех курсантов, которые защищали вот там Варшавку знаменитую, защищали рубежи нашей родины. Насколько я понимаю, земля. буквально последние годы появился замечательный художественный да. фильм об этих событиях, да. которые, сделал, школьники да, очень любят. Да. И, и ну. сделал это все Угольников. И у нас около Медени тоже находится очень интересный, если кто-то бывал на Мосфильме, а вот там военфильм, который создал Угольников. И если вы не были там, то Берите своих мальчишек, если вот молодые семьи меня слушают, берите своих мальчишек и туда, потому что вот осенью последний раз, когда я там была, невозможно было оторвать ребят от этой техники, от того, что они там увидели, воссоздано там даже вот эти деревни, эти, да, это, да, да, да, да, вот эти дома, то есть Варшавское, Варшавское шоссе Восток, воссоздано там. И там эти блин блиндажи. И там, ребята, какие-то мостики, переходы. То есть... Мосфильм отдыхает. Так, заинтриговали, да, я уже да. хочу туда. Обязательно туда нужно съездить. Мы, к сожалению, семьей еще не были да. в этом интереснейшем да. месте. Необыкновенное место, конечно, да. Так, ну а теперь еще, конечно, еще у нас, у нас есть город воинской славы. <coughs> Козельск. И там в Козельске проеведческий музей тоже есть. Ну и еще хочу я сказать, когда мы говорим об исторических музеях, мы, конечно, не должны забывать вообще просто города. Вот эти вот такие города, которые покрыли себя славой в разные времена. И, конечно же, я уже сказала о малорославце, потому что по малорославцу можно походить, увидеть памятники, Нашему русскому воинству, увидеть памятник Кутузова, увидеть Никольский Черностровский монастырь, вернее, ворота этого монастыря, где остались следы войны. Вы только вдумайтесь, 1812 года, да, вот так они как бы навечно там, да? конечно же, еще один город есть, когда мы говорим об истории тоже связан с войной 12 -го года. Частично, конечно, не так, как может быть Малорославец, это город Боровск. А город Боровск еще связан и а, с протопопом Авакумом, со старообрядцами. И если кто-то, если кто-то интересуется этим, то тоже надо поехать туда. И сам город Боровск очень интересный, походить по этому городу тоже. Тоже будет очень интересно. Так, ну вот это у нас с вами, это у нас с вами были как бы музеи. Так. Ну а теперь да, поговорим, по поговорим о прекрасном. И вспомним о том, что на нашей Калужской земле есть замечательное место, которое называется Полотняный завод. А история этого места восходит временам петровским когда петр первый укреплял российскую армию российский флот в разных местах россии он благодаря энергичным предприимчивым людям он очень умел это находить были построены созданы всевозможные заводы и железоделательные, и полотняные потому что нужно было полотно для нашего флота флота ведь был парусным и вот такой человек, мы о нем должны с вами помнить, сначала их было трое, потом уже один, Афанасий Абрамович Гончаров, когда разбогател, строит великолепный дом. Вот он перед вами, этот дом, как его когда-то назвал Луначарский дворцеподобный дом, действительно так. Ну а почему мы туда стремимся? Да, конечно, вспоминаем Петра, но самое главное, мы стремимся туда потому, что в этом доме, Свое детство провела будущая муза, жена Александра Сергеевича Пушкина Наталья Николаевна Гончарова, и весь этот дом наполнен вот ее как бы присутствием и напоминает нам и о великом поэте. Вот сюда. Александр Сергеевич Пушкин приехал в то время, когда сватался, когда был вот этот период сватовства, когда уже прошла помолвка, и когда он гулял, а там великолепный парк был, и когда он гулял со своей юной невестой и шутливо писал, я влюблен, я очарован, я совсем огончарован. Да. Так что вы пройдете по залам этого музея экспозиция тоже, я думаю, вас должна заинтересовать этого музея. Ну и очень интересный и подъезд к музею. Вот эти ворота, которые верут, ведут в усадьбу, полотняный завод, и они сами по себе интересны. И церковь восстановленная Преображение. Вот прям как на глазах ее восстановили эту церковь. Так что вот этот музей, полотняный завод, он помнит не только Пушкина, вот того жениха но он же приезжал потом еще туда в полотняный завод спасаясь от торжеств по поводу открытия александровской колонны в петербурге а так бы его не выпустил николай Первый. он приехал туда он там работал он очень много читал огромный список сохранился он есть этот список реестр книг его которые он брал потом там была великолепная библиотека в общем когда вы Посетите вот эту усадьбу, полотняный завод, вы получите огромное удовольствие. Огромное удовольствие от посещения места этого связанного с жизнью Александра Сергеевича Пушкина. Конечно же. Да, ну а дальше? А дальше Таруса. Ну а Таруса – это место. Это место то, которое привлекло когда-то. В самом начале 20 века, сначала художников, с художников, благодаря Василию Поленову они увидели это место из его рассказов. Он заинтересовал их. А потом уже и поэты, и писатели облюбовали Тарусу. Это берег, высокий берег. Реки АКИ, а Ак какие открываются неоглядные дали. А с чем же связана эта Тарусе? Да? Микрофон, ребята, включил. Да? Да? Ну ничего, продолжаем. Ничего, да? Ладно, продолжаем. Итак, мы с вами в Тарусе. Конечно же, сразу же приходят разные имена. Ну, как я уже сказала, это и Поленов. Это и Борисов-Нусатов, если мы говорим о художниках. И этот художник вам о нем расскажут. Этот молодой человек, в 35 лет он умер уже. А, а, дальше, а дальше идет целая плеяда наших поэтов, писателей. Среди них, конечно же, на первом месте Марина Ивана Цветаева, потому что 18 лет эта семья снимала дачу. Рядышком с Тарусой. Она так любила Тарусу, Марина. И э, когда была за границей, когда была в Европе, в эмиграции, она все время помнила Тарусу и хотела быть похороненной там. Но если бы даже этого не было, она написала, то хотя бы положили камень, на котором бы написали, здесь хотела бы лежать. Марина Цветаева. Этот камень лежит, и вы его можете увидеть. И вы можете увидеть и замечательный памятник Марине Ивановне Цветаевой над Синевой подмосковных рощ накрапывает колокольный дождь. Вот так она писала. И вот она под этим колокольным дождем она стоит на высоком берегу реки Акии. А неподалеку еще один памятник уже нашей современнице, уже женщине, которая Воспела тоже Тарусу Белла Ахмадуллина. Этот памятник создал ее муж Борис Миссерер. Вы его вспомните. А еще чуточку пройдете. И вот он, и вот он, Константин Георгиевич Паустовский со своим любимой, со своей собакой. Паустовский отдал Тарусе 13 лет жизни. Благодаря ему в Тарусе появилось электричество, дороги появились, вод, водопровод был проведен. Вот какие люди жили в Тарусе. А в Тарусе есть еще и небольшая картинная галерея, очень приятная. И ходить по ней одно удовольствие. А еще Калуга была известна, Таруса была известна своей необыкновенной техникой вышивания, выше. И вот те костюмы, которые здесь представлены, напоминают нам об этом. Вот в Тарусе можно и это посмотреть. Я, кстати, конечно. даже вспоминаю, что, даже да, да, да. что есть да. магазинчики Магазин. с потрясающими да. совершенно работами да. от да. мала до великого. Вот, и верно. даже читала, что работы мастериц, которые выполнялись, вот это же ручная да. работа, да. Что да. они да. даже участвовали в международных конкурсах во Франции да. и да. занимали призовые да. места. Да. Представляете, как круто. Да. На, Там, наш такие, да, регион он прославлялся да. на весь мир. Там такие мастерицы были, там техника по выдергу, вот они сидели, это иголочка, они как-то так цепляли эти ниточки, это что-то необыкновенное. Но вот справа вы видите еще и фотографию, это место, где музей Цветаевой, Марина Цветаева, да, это дом знаменитый Юг, да. Mm -hmm. Вот так, так что... А здесь вот я вижу галерею. А еще. это галерея, да, да, вот я сказала, да. Mm -hmm. это галерея, это галерея, тоже галерея. Так, ну есть там и дом музея Паустовского. Там тоже есть, то есть этот дом, в котором жил Бухтовский, и туда тоже можно попасть. Ну, вы, наверное, слышали о том, что три царицы родом из нашей Калужской земли, и у нас поэтому даже есть музей трех цариц Мещевских. Я думаю, вам будет очень интересно узнать и о матушке. Петра Первого, а Наталья Нарышкины. Нарышкиной. Вам можно, интересно будет узнать и о значит, одной из первых цариц, которая прославилась тоже у нас, и потому что она тоже оттуда же, из тех самых мест. Кстати, Нарышкина, она из Таруси, когда я говорила о Таруси, да, то ее отец Боярин Нарышкин. Прышкин это русский боярин. Ну, Лукины тоже, конечно же, вот так. Но а, у нас есть еще музей, правда, это школьный музей музей Екатерины Романовны Дашковой. Этой необыкновенной женщины. женщины, которая была главой двух академий Академии российской науки и Академии русского языка. А надо сказать вам, что где-то до 16 лет она толком по-русски говорить не могла даже, а потом до такой степени выучила русский язык и так родила за чистоту русского языка, что нам с вами можно просто позавидовать, потому что сейчас Ой, так много в русском языке того, что нам, конечно, не хотелось бы видеть. Ну вот так. Так что вот такие у нас музеи есть. Я хочу сказать, что... Помимо этого, мы подождем, подождем. Немножечко, да, У -у -у. можно вот это, помимо этого, я хочу все-таки несколько слов сказать, ибо об, об усадьбах. Конечно же, усадьба городня совсем рядышком <coughs> с Калугой, а там желание обыкновенная женщина Наталья Петровна Голицына, это женщина, которая не боялась после восстания декабристов сказать. Человеку, который участвовал в допросах декабристов, и это было лето 1826 года, это был ее племянник, а другой племянник был декабрист, и вот она даже руки ему не подала, тому, который участвовал в допросах декабристов. Это была очень смелая женщина, сказала, я знаю только одного Чернышова, того, который в Сибири, потому что урожденная она была, Чернышова. А еще-то почему ее знаю? Это же прототип пушкинской пиковой дамы конечно же, Наталья Петровна Голицына и ее усадьба городня. Кстати, дом ее проектировал, строил замечательный архитектор Андрей Никифорович Воронихин. Кто бывал из вас в Петербурге и знает Казанский собор, это вот тот самый автор да, Казанского собора Андрей Никифорович Воронихин. Ну а и в той же стороне усадьба Авчурина где жила Одна из самых образованных семей России, семья Полторацких. И в этой семье был друг Пушкина, один из его таких близких, приятелей, будем так говорить. И эта семья дала двух женщин, воспитанных Пушкиным. Одна из них, урожденная Полторацкая, в замужестве Керн. Вспомните, я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Это из семьи Полторацких, Анна Петровна Керман. А еще одна тоже женщина, которая вышла из этой семьи, Анна Алексеевна Оленина. Анна Алексеевна Оленина, ее матушка Полторацкая. Так что вот, посмотрите вот эти две усадьбы, а есть еще усадьба Богимова, а к этой ну, усадьбе когда-то, да, а эта усадьба к ней когда-то прикоснулся, прожил целое лето Антон Павлович Чех в усадьбе Богимова. Да. Так что вот эти усадьбы, ну и вот эти кременки, о которых вот мы сейчас с вами только что говорили, где музей Дашка, к сожалению, от э, этой усадьбы Екатерины Романов Дашка практически ничего не осталось. И не в очень хорошем состоянии, и Богинова. Ну, что делать? А вот Авчурина на. Там можно, да, можно посмотреть, ну, есть что. -то. А в Чурино тоже, но можно. Я можно, насколько да, знаю, да, можно. сейчас много да. таких потрясающих да, мест да. находится да. в да. достаточно разрушенном таком плачевном это, но состоянии, ничего, но ну это ничего. очень да. да. все-таки тем не менее. Ну вот так. Ну а если у вас маленькие ребятишки есть, маленькие Я ребятишки. думаю, что и большие и ребятишки большие, с удовольствием ребят отправятся да. во многие То места. С удовольствием, конечно, с большим удовольствием вы можете побывать в парке птиц. Ну, это это какой-то необыкновенный музей, созданный уже довольно давно, поэтому мы о нем очень хорошо знаем. Этот парк птиц-воробьев, даже так местечко это называется, очень интересно. Да? Причем это первый в России подобный парк. И вот его коллекция насчитывает почти 300 видов пернатых со всех уголков мира. Там и хищные. И лесные, и домашние, и водоплавающие, и экзотические птицы, и кого там только нет. От, начиная от самых маленьких печушек и кончая огромными страусами. Да, очень интересно ездить туда с ребятами. И, кстати, кроме птиц, огромное количество других да! животных можно да! посмотреть. Очень да, интересно. Да. Очень. Есть и... и певчих птиц отдельно комната. Угу, угу. Ой, а какие, а какие рыбки там? А какие там? Да, там же аквариумы. Да, вообще очень красивое место. Да, очень-очень интересно. Особенно летом, конечно. Летом там так хорошо можно отдохнуть. Ну, а есть у нас, конечно, еще одно место, которое называется Этномир. Так, ну, ну, вот он. Это я позабыла, да. Давайте Никола Ленивец. Но этот на мир, а, позабыла, а, да. давайте, ну, вот это мир тоже подписался. Поэтому да. мы потом да, про этот номер еще поговорим, да. А вот Николай Ленивец, ведь это создание педагогов архитектурного института, архитекторов, которые вот так в таком маленьком, неподалеку от маленькой деревушки, создали вот такую. Чудо, Это единственный такой в России арт-парк. И здесь такие очень интересные ландшафтные инсталляции, такие замечательные объекты Ленд-Эрта лучших российских и зарубежных архитекторов. Они стали, знаете, просто знаковыми для современного искусства. Там более 30 объектов. А какие там великолепные праздники Масленицы проходят сжиганием, да, каждый раз, что им другое сжигается, да, вот так что это очень интересное место и отдохнуть там можно замечательно, на машине сейчас уже можно будет ездить, там дорогу делают хорошую, да. раньше как-то так с дорогой было плоховато, ну там, а там теперь... случился обвал и после да, этого завелись да, дороги, и решили, мы не будем сейчас уходить от Николы Ленивца, потому что, когда мы будем говорить об этномире, то это близкие немножечко, да, все-таки так. Но этномир, конечно, знакомит нас с культурой разных народов. Там прямо есть улица мира по обе стороны, по одной, по другую сторону огромного такого прохода коридора. С двух сторон мы можем посетить различные страны. И познакомиться с культурой разных народов, причем там представлены и жилища, и одежда, и еда, и ремесла, и праздники, и люди, которые побывали в этих странах по воскресеньям, субботние и воскресные дни, когда они не работают где-то там на определенную работу, а они проводят там экскурсии. Они знакомы с этой культурой различных народов. Кругосветное путешествие там можно совершить буквально за один день. Ну и вы увидите, наверное, самую большую в мире русскую печь. Вы увидите очень интересно украинскую деревню, русскую деревню, белорусскую деревню, северные места проживания. Ну, в общем, очень много интересного можно и увидеть. И, кстати, в этом мире. друзья мои, еще не поздно до 29, девятого, если я не ошибаюсь, апреля mm -hmm. предоставляется льгота для Калужан, насколько я помню, вообще бесплатный вход на территорию комплекса. А, вот. Ну и в последующем тоже всякие льготы очень много. Посмотрите на сайте. А, у меня семья многодетная. Я знаю точно, что есть льготы различные да, для да. многодетных пенсионеров, школьников, да. студентов. Обратите да. на это, и пожалуйста, очень внимание. Очень ценная информация, конечно. Очень ценная информация. Ну, а уж есть у нас такой музей Муму. -му? Так. Музей мусора, наверное, никто и не поверит, как можно из каких-то отбросов, буквально, как что называется, с помойки. И можно сделать такие интересные вещи. Вот это такое довольно большое пространство, и на этом пространстве ненужные вещи приобретают новую, красивую и веселую очень часто жизнь. Посмотрите-ка. Какой веселый аккордеонист или военист у нас. Да, да? это, кстати, вам был бы робот, известный да. многим-многим-многим поколениям, я бы сказала, то есть не только да. молодежи, но и все взрослые хорошо знают. Да. Этого и когда вы попробуете, то сразу поймете, что не нужно выкидывать на помойку. Можно приложить какие-то, да, пошевелить мозгами и руками немножечко, и тогда можно сделать что-то интересное. Там более ста художественных работ. И как мы скажем, боже мой, да это так примитивно, но это так интересно. Но и там, конечно, есть очень интересное творение таких признанных авторов со всего мира. Это не только наш. Да. Как это интересно. Не только, да. Это же. не только А наши, я обратила да. внимание вот на этого розового слона, который здесь на картинке. Розовый слон, это же да. слон из, из песенки, из да, старой, да, старой да, песенки, да, да, да, где да. баба-бабы вышли на слон, да. жил на поляне розовый Розный слон. Да. Вот да. он перед нами сейчас. Совершенно верно. Так, ну что, к ну, впереди, да. Да. А посмотрите-ка, музей Жарова. Этот музей в Таруси. Очень любимый мной музей. А, если там из мусора, мы сейчас говорили, а это из остатков железных какие-то, господи, чего там, чего там какие-то гайки, что-то еще. Да, смотрите, цепи различные. Знает, что. Угу. И вот замечательный, совершенно мастер, к сожалению, уже ушедший из жизни, молодым. Вот он создал такие инсталляции. Но ну, это уникальный такой музей. Это частный музей. Это, конечно, авторские изделия и тоже из хлама, только металлического хлама. А что за хлам? Старые бензобаки, детали швейных машинок, шестеренки, болты, спутанная проволока. Да. Вот так. А посмотрите, какая балерина. А какие смешные человечки. Это вот а только ноги здесь. у них а одни, Господи, какие, да. вообще какие позы да, совершенно вас, реалистичные. Да. Вас встречает там совершенно потрясающий пес. В общем, обязательно посетите вот этот музей Жарова в Таруси. Непременно. Так, ну что у нас? Что у нас осталось? У нас осталось, наверное... Ну, можно сказать, что в, наше, в нашем регионе есть много храмов, разных да. мест, причем да. разных конфессий да. даже. Да, это да, но еще мы, мы еще не, не до конца. У на нашей же, в Калужской области, есть, ну, частично, конечно, потому что там еще другие область. Национальный парк Угра. Да. Вот что. И вот... Территория этого парка огромна. Она пересекает всю Калужскую область. Она охватывает долины и реки Аки, и Угры, и Жиздры. И в границах вот этого парка, национального парка Угра, 300 объектов различных, различных объектов. Это история это культурное какое-то наследие. Поэтому вот можно просто зайти на сайт, Национальный парк Угра и познакомиться с теми объектами, которые вас заинтересуют. Например, есть Калужские засеки, заповедник такой, да, в Ульяновском районе. Так что можно и там посмотреть. В Даже районе. я знаю, у нас да. можно покормить зубров. Зубров, да? Да, да. да мои ребята видно. вот ездили. Да. Угу. Ну и в национальный парк Угра входят и монастыри наш, знаменитые монастыри, монастырь э, Тихонова пустыни, Оптина пустыни, я так коротко называю, да, и Шамрдин, это все входит вот в национальный парк Угра. Так что никуда... Не выезжайте за пределы Калужской области, пока все не, да, посмотрите. Пока все не посмотрите. И э, я думаю, что вы получите огромное удовольствие от посещения различных мест. Татьяна Васильевна, ну, спасибо огромное, вообще столько всего, о чем даже не слышала никогда, хотя в школе, и в институте много говорили о Калужском крае, конечно же, путешествуем, стараемся mm -hmm. с семьей, огромное удовольствие получила от всего, что услышала, даже то, где была, многого уже просто не помнишь и услышать даже то, то, что слышал прежде, здорово. Но у меня вопрос к вам остался да, один да. буквально, потому что время уже поджимает нас. А, скажите, пожалуйста, ну наверняка же вы не везде были тоже в Калуж... на Калужской земле, не во всех конечно, интересных местах. Конечно. Куда бы вы хотели в ближайшее время отправиться, где еще не Конечно, вот национальный парк угра меня очень привлекает. Вот эти объекты, которые там, например, там есть э, место, э, где сейчас я вам скажу э, болото. А, вот, а, да, да, да, слышала да, об этом, да, да, но да. не бывала. Вот я тоже там еще не была. Галкинские болота знаменитые. Да? Казалось бы, что там? Ну и вообще мне хотелось бы вот посетить эти места Национального парка Угра. Ну, вообще в Калужском да. регионе много вообще других природных интересных мест. Да, Есть же у нас да. и э, водопады, и пещеры. Вообще огромное количество а пещеры мест, на оке, стоит Да, пещеры на Оке. Когда-то вот э, в юности мы там лазили по этим пещерам. Да, да. Конечно, вот, вот это мне хотелось бы. Потому что такие места, мне кажется, уже почти все. Вот объекты, ну, то есть природные, вот, да. природные какие-то объекты места, вас конечно, да, притягивают. Вот я хочу сказать, что наш Калужский бор это необыкновенное место. Да, необыкновенное и совсем, совсем да, рядом да, с каждым да, калужанином. Да. Да. Ну, вот многие, наверное, я даже очень не были. Близко сотрудничаю с э, такой фирмой вот они придумывают такие интересные экскурсии, так что можно. Да, мы тоже да, путешествуем да, с Эл Матур, угу. с моей семьей. Да. Да, я знаю Они очень творческие, очень творческие, сотрудники вот, Эл Матур, поэтому можно воспользоваться вот, как бы теми и программами, которые они делают. И для детей, и для взрослых, и для людей разного возраста. Но ну, тут в основном у вас молодые люди. Я думаю, что они тоже могут найти для себя что-то интересное. Ну, у молодых людей есть семьи, которые ну, конечно, тоже они с собой конечно, захватят да, обязательно да, путешествие путешествия по нашей родной да, Кавушской вот земле. Знаете, есть такое озеро Ломпать, это Людиного. Да? Вот там тоже. Есть еще очень интересное место, кстати, очень интересное место в самом Обнинске, потому что там есть одна усадьба, она сейчас ну, потихонечку восстанавливается, прямо, прямо в черте города Обнинска, прямо в черте города Обнинска, Белкин, Белкин да, я знаменитая слышала. Белкина. Угу. Да. Там сейчас восстановили парк Белкинский, вот эти пруды, какие-то мостики, ну, дорожки. Вы были. знаете, я вам тоже советую. Обязательно. Там, кстати, неподалеку еще одно место есть, где, которое принадлежало когда-то Маргарите Кирилловне Морозовой, интереснейшая женщина, которая очень много сделала для культуры нашей страны. Вот. Так что вот так много. Время. Да, время поджимает. Татьяна Васильевна, ну, в Обнинске, да, тоже действительно да, да. есть тоже куда отправиться. Да, в Обнинске, от, кстати, от, от, и музей да, есть. Вот, музей в Обнинске, вот наш... да. Uh -huh. музей истории города Обницкий есть, да, вот так вот тоже. И атомная станция да, музея да. И закрытие. вот та усадьба, о которой я сказала, усадьба Турликин. Кстати, там еще, ну, он не то чтобы музей, но все равно надо вспомнить о замечательном педагогии Станиславите Афиловича Это все там, в Обнинске. вот там вот эта Морозовская дача, и там размещалась школа. Которую как бы создал в начале XX века замечательный вот этот педагог Станислав Теофилович Шацкий, да школу колонии. Столько всего. Да, Буду столько пересматривать всего. запись да, нашего да. с вами вебинара для того, чтобы ничего не забыть и как да. можно больше посмотреть ну, в период отпусков и всяких праздничных да. выходных дней, потому что, конечно, огромное количество мест, которые захотелось да. посетить. Спасибо огромное. Да. Так вообще много вы всего да. рассказали. Друзья мои, ну, аплодисменты Татьяне Васильевне да. за такой да. потрясающий интересный решать. рассказ. Спасибо да. огромное, что нашли для нас время сегодняшней встречи. Спасибо, Мы обращаемся да. с Татьяной Васильевной. Я закрываю да. нашу презентацию. Всего хорошего, Татьяна Васильевна. Спасибо. Всех благ. Спасибо. До встречи. Будем на связи. Спасибо. Ну а я дальше приглашаю нашего следующего спикера, который, наверное, уже заждался по ту сторону своей камеры. Это Сергей Викторович Верхоламочкин, ведущий агроном питомника Калужского филиала Академии имени Тимирязева. Пожалуйста, Сергей, вам слово, включайте ваш микрофон. Коллеги, всем, друзья, добрый, добрый вечер, хочу сказать добрый день. Спасибо большое, что пригласили, что дали слово. Единственное, только я сразу скажу, что у меня определенный есть тайминг. Он чуть-чуть сместился у нас, поэтому, наверное, я не смогу в полной степени вам все рассказать, как хотел, Да, ну, 20 минут я выделю, потому что… Спасибо огромное. Извините, да. столько всего Татьяна Васильевна приготовила, даже не ожидали, что так время быстро пролетит. Да, я просто объясню, производственный момент, у меня еще работает два трактора на улице, и, и нужна там моя помощь, так сказать, ждут, а я здесь вот с вами немножко поработаю. А... Запускаю я презентацию. Надеюсь, она будет. Так. Да, все так. видно. Все видно, отлично, прекрасно. А, ну, Давайте немножко сначала познакомимся, чтобы… Вы Поверили мне или не поверили, почему вообще стоит меня слушать, не слушать. Меня зовут Сергей Верхоламочкин, мне 33. Да, здесь 33, такая тройка кривая, потому что еще недавно было 32. Я всю свою сознательную жизнь работаю в сфере благоустройства и озеленения. Одновременно с этим работаю в университете. Я являюсь руководителем владельцем компании, которая вот сзади там у меня нарисована, которая работает в этой сфере. Мы много что уже с командой нашей сделали. Начинали мы давно, вдвоем. Сейчас нас уже... Почти, наверное, 30 человек или 40, кто работает в этой сфере. Мы много что делали, я не знаю, из калужских объектов, кто встречался, наверное, это наш зоопарк «Биосфера». Мы первые там были. Вот, проводили небольшую выставку в центре парка, ну и многое другое. Работали из Боска, из Volkswagen, и продолжаем с ними поработать. Шереметьев, аэропорт Москва. В общем, много где поработали. Да, мне 33, я работаю в университете, у меня двое детей, пытаюсь совмещать разными хобби, но очень люблю свою профессию и стараюсь к ней относиться профессионально. И сегодня в рамках нашей лекции я подумал, что рассказать вам. Обычно, конечно, мы могли с вами поговорить теоретически про разные аспекты, у нас сегодня тема посвящена ландшафтному дизайну и что можно делать дома. Но так как мне сказали, что у нас здесь молодые люди, я всегда, я люблю очень молодежь, я, наверное, поэтому работаю в университете, я очень хорошо к вам отношусь, я верю, что за вами наше будущее. И всегда я знаю, что молодежь всегда очень интересует вопросы финансов, о том, как заработать деньги. Это хорошая... Это, ну, это мое мнение, это хорошее качество. У нас раньше как-то про финансы не принято было говорить, а я наоборот считаю, что это хорошее стремление. И я подумал, что для молодежи, а для тех, кто постарше, может быть, тоже не в как а как навык, я сегодня попробую вам рассказать, как работать с ландшафтным дизайном, а именно как сделать что-нибудь, что можно потом ну либо сделать для себя, либо попробовать это продать. Такой, сказать, небольшой экскурс в нашу профессию. То есть занятие такое будет больше практическое. Я очень надеюсь, что по итогам ее у вас что-то сформируется, ваше мировоззрение, а может быть, вы даже придумаете, как это можно монетизировать, или вообще выберите свою сферу а, в будущем, сферу ландшафтного дизайна, как свою. И сегодня я хотел бы вам рассказать о том, как делать альпийскую горку. И я знаю, что это очень популярная у многих садоводов ландшафтное, вот, ландшафтное конструкция. Ландшафтное решение, ландшафтная конструкция, которая встречается почти, почти везде. И она, наверное, поскольку самая популярная, все, многие, как ни странно, не знают, как это делать. Я попробую. Ну, для начала начнем. Вот у нас с вами есть несколько, несколько картинок. И все это представляет из себя некоторые разновидности лошадных горок, которые мы можем встречать у нас на участках. Сергей, Само... вам нужно переключиться на следующий слайд, пожалуйста. Мы его пока не видим. А что вы сейчас видите? А вы первый смотрите, слайд видим. Смотрите, мы видим только ваш первый слайд. Вы, когда включаете демонстрацию экрана, вы… да, или вот так. Давайте так, давайте так. Да. И есть? если можно, чуть-чуть громче пишут, что плохо слышно увеличить на... на настройках так настройки настройки настройки я уже не знаю как сделать -то. так я вас так. хорошо слышу может быть это еще с приемом как-то с интернетом связано. Точно хорошо. Я просто да я проверял, что вроде бы не слышно было. Я ну, я буду попытаться громче говорить. Громче говорить, если вдруг что-то не так. Итак, про альпийские горки наши мы с вами говорим. На самом деле, вот вы видите, несколько объектов представлены у нас на слайде. Достаточно они красивые, очень популярные. Но, ну, допустим, ни одна из них не является вариантом альпийской горки. Как ни странно, по-настоящему, это не альпийские горки. Это скорее конструкции с камнем, которые очень типичны для нашей зоны, для, для России. Потому что у нас в России очень много... Всегда снега, холодно, поэтому у нас на горках всегда очень много разных хвойных растений, вечно зеленых, которые нас всегда радуют. В альпийской же горке по-настоящему они появились впервые порядка 30-40 лет назад, и это было развито в Западной Европе. Копировались элементы ландшафта из Альп. На самом деле это, она не яркая совсем, а я даже немножко грустная, потому что в Альпах в горах растут только самые устойчивые, самые неприхотливые растения. Ну, мы себе в Россию взяли какую-то часть разновидности и, так сказали, сделали русский вариант, русской горки. Ну и что, давайте попробуем поговорить, как ее мы с вами можем сделать. Работает у нас слайдер? Да-да-да, все передвигается. Да, отлично. Если, конечно, кто-то будет э, тоже задавать вопросы по ходу, мне будет очень приятно, с удовольствием отвечу, потому что, в принципе, я привык в таком формате работать, но если не будет, ничего страшного. Если будут вопросы, э, вы скажите, пожалуйста, там допустим, по... Э... Да, друзья, можете продолжать печать, писать в чате или включайте микрофон и задавайте ваши вопросы. Да, потому что мне, например, первый вопрос, но я могу еще сам, конечно, рассказывать, у нас на картинке с вами горка, или, го, или гора как правильнее сказать, вот. я всегда спрашиваю, представьте, сколько она стоит, есть ли у кого-то какие-нибудь предположения. Ну, так, времени у нас немного, mm. давайте я просто скажу, что данная mm. горка... Да, Судя да. по растениям на ней. Судя по растениям. Ну, данная горка стоит порядка 350 тысяч рублей в среднем, точнее, вот именно это мы ее делали. И я вам могу сказать, что, в принципе, любой из вас может в состоянии это сделать. Мы сегодня поговорим, как это сделать, как можно заработать. Причем половина из этих денег – это именно те материалы, которые используются. Остальная – это работа. И такую горку можно сделать там за несколько дней. Ну, В целом, если мы начнем говорить, то вот из больших элементов, из чего состоит наша альпийская горка, это три. Эти три элемента. Это грунт, который находится у нас внутри под горкой, и мы его не видим. Это растения, которые на нем высаживаются. И камни, естественно, которые украшают нашу горку. Сейчас мы поговорим про каждый из этих элементов и как их стоит или надо сделать. Начнем прежде всего Альпийскую горку строить с основания. Его мы не видим, как правило, она находится ниже, но она тоже очень важно. Вот На картинке у нас представлен слайд, из чего оно все-таки состоит. Первое. Перед тем, как сделать горку, нам необходимо выкопать яму. Эта яма заполняется специальными камнями, либо щебенкой, либо ну, другими любыми крепкими твердыми, твердой породой, которая будет у нас использоваться в качестве дренажа. Дренаж это, – дренаж это не фундамент, не фундамент, он не служит как раз для того, чтобы устойчивый была. Он служит как инструмент отвода воды. То есть, когда у нас на нашу горку наверх, вот где вы видите насыпан грунт, будет попадать а, влага, она будет не стоять на земле, а будет а, попадать туда ниже, в этот наш дренаж, и потом ниже, ниже в а, почвенные слои. После того, как мы вот сделали нашу яму, наш дренаж продумали, мы с вами а, устанавливаем бортики, ограничители, как вы видите, вот внизу. Ну, на картинке, которые вот такая форма у нас необычная, свободная, которую мы располагаем по территории. Чаще всего сначала это используется веревка, потом уже вкапывается бордюр, либо может использовать любой другой твердый твердый элемент, он а, используется для того, чтобы отделить нашу землю от газона. Это такая маленькая хитрость. Многие не используют. Вот. Продаются они в магазинах, эти пластиковые разные бордюры. Будете обращать внимание, посмотрите. После того, как мы сделали яму, сделали бортики, сразу землю сыпать мы не можем, потому что тогда у нас земля, как вы понимаете, просыпется глубже просыпется глубже в наши камушки, в наш дренаж, и поэтому мы сверху дренаж закрываем специальным материалом. Он называется геотекстиль. Это материал особенно тем, что он пропускает воду через себя, но не пропускает землю. То есть у нас спокойно будет проходить вода. Она не будет задерживаться у нас на горке, не будет стоять у нас в грунте, а будет проходить туда ниже, в наш дренаж. Кстати, очень многие об этом не знают. Они просто насыпают землю. А потом, когда там начинают появляться лужа, они говорят, вот что такое, почему. Это такие маленькие секреты, которые скрыты. Наматывайте, так говорится, на уст. Итак, мы делаем... Вот этот вот наш... Да, потом засыпаем землей, положили мы геотекстиль и засыпаем землей. Ну, в грунте, естественно, стараемся имитировать гору, то есть выше, ниже, ниже. Ну, и с той стороны, которую будем смотреть. Примерно выглядеть это будет вот так. Вы видите, у нас уже идет подготовка основания. Видите, у нас там снизу лежит материал. Или, кстати, можно использовать песок тоже для дренажа. но обычно не очень хороший вариант. Здесь у нас выкопали, видите, вот эту форму. Там внизу лежит у нас дренаж. Засыпали сверху песком, привезли землю, грунт, который будет использоваться, и принесли камушку. Камушка. Все. Следующий. Мы землю засыпаем, грунт. И следующим этапом у нас идет работа по расстановке камней. По расстановке камней. Здесь тоже есть несколько секретов. Несколько секретов. Давайте поговорим. Вообще, как вы видите, у нас на слайде наш дренаж он остался, никуда не делся, все видят, все видят грунт. Я его специально отобразил. И теперь у нас мы располагаем камни. Камни у нас в альпийской горке несут два смысла. Они решают две задачи. Первая задача это функциональная, то есть камни сдерживают форму нашей горки, то есть, как вы видите, у нас есть такие понятия, как террасы, то есть выровненные элементы земли, вот камни как раз нужны для того, чтобы ее поддержать, это так называемые камни поддержки. То есть, например, если мы хотим придать какую-то форму, например, ровную, либо наоборот, чтобы была пологая, но земля дальше туда не скатывалась, мы выставляем туда камушки. Кроме того, у нас появляются новые вот эти вот места, так называемые террасы, куда можно будет потом высаживать растения. Это первая задача, какая нам нужна, какую нам нужно решить при расстановке камней. Следующая задача это у нас декоративная. Все-таки камень это основной элемент. Нашего ландшафта, ландшафтной горки, и мы должны наполнить наш объект этими камнями, но не просто наполнить, наполнить а нужно их расположить, чтобы так, чтобы они максимально имитировали естественную природу. Здесь много очень историй у меня вспоминается по поводу вот этих работ. Кстати, зоопарк биосфера сами владельцы, они тоже иногда тренировались, пробовали. Они говорят, мы когда выкладываем, у нас получается вместо там, ландшафта какой-то склад. Все выкладывают их ровненько. И э, историю сразу про это. у нас Мы там делали на, на веранде территорию, значит, я с своей командой я попросил ребят выложить камушки, Я говорю, положите камни под растение, чтобы ну, красиво лежало, сам уехал. Приезжаю, они взяли камушки и ровно их по линии расположили, Вот как вот есть, идут они прямо. Я говорю, слушайте, ну как, вы, как вам, они говорят, ну в целом нормально, но смотрится как будто, естественно, совсем нет. Я говорю, слушайте, ну у меня есть идея, мы с вами будем имитировать естественное распространение камней в природе. Вот тоже можете прием заполнить. Я говорю, так, берите камни, половину то, что вы засыпали, берите камни, а теперь кидайте их туда, по низу, разбрасывайте и камни сразу же стали ложиться такой, в хаотичной форме, и вся их конструкция стала смотреться естественнее. Здесь, знаете, какой есть определенный смысл, что часто человеческий мозг, он пытается делать симметричные вещи. Но, но проблема в том, что в природе у нас нет симметрии, и надо с этим обязательно работать, потому что как только ваш мозг смотрит на какой-нибудь ландшафтный природный элемент и видит симметрию, даже если вы это не осознаете, ваш мозг останавливается, и он задает вопрос, а что это и почему это сделано? В результате, если вы у себя на участке ландшафта наделайте симметричных разных штук ваш мозг вместо того чтобы расслабляться он будет напрягаться вспомните значит, прогулки по природе вы идете отдыхаете ваш мозг абсолютно свободен он думает не знаю там о чем-то хорошем об отдыхе неважно там какое время о хобби и как только вы если видите что-то искусственно созданное человеком то прямо сразу вас может переходит в режим работы и начинает думать, для чего это, почему, почему деревья растут в ряд, они растут в ряд, это лесополоса, их посадил кто-то, то есть здесь очень важный элемент, что ландшафтный дизайнер, архитектор при работе, он должен стараться думать глубже, да, и вот эти вопросы, связанные с симметрией, они очень важны, это, кстати, такая первая ошибка у любого ландшафтника, то есть камушки располагаем не по порядку, не ровно, не в какой-либо форме, стараемся делать максимально различные неправильно друг от друга. Примерно можно сделать вот так, но я бы сказал, наверное, скорее это не сильно удачный элемент, тем не менее, может имеет место быть. Здесь камни положены симметрично, и сразу чувствуется, что это не природа, что это сделано руками человека. Если это будет в природном нашем стиле, то есть где-то у нас природный лес или что-то где-то такое природная, естественная территория, будет такая альпийская горка, на нее будет всегда сразу спроецирован взгляд, потому что он сразу выбивается. То есть мы видим, что камни созданы человеком искусственно. Если же на участке будет использоваться стиль барокко, то есть где и другие камни на территории участка также будут расположены, то в целом будет смотреться естественно. Но как иллюстрация, что у нас должно получиться после того, как мы установим камни, примерно неплохая. То есть, еще раз вспоминаю, мы сделали дренаж, сделали то есть, основание, засыпали грунт, расположили камни. Следующим, третьим элементом в нашей работе идет посадка растений. Как обычно, картинка, помните, видите, вот наш, наше основание, туда, в случае, песчаная подушка. Вот у нас расположили камушки. Камушки, как вы видите, у нас расположены максимально хаотично. Никаких там два ряда не лежат одинакового размера, все раскинуто. Дальше мы высаживаем дальше мы высаживаем растения. Секретов в посадке растений Немного, но знаете, здесь есть несколько моментов, которые бы я наверное, на которых хотел бы остановиться. Ну, во-первых, камни и растения должны быть комплементарными. У нас, вот, то есть, смотреться цельно. Вот у нас справа на картинке тоже сделана альпийская горка. Это наша такая вот любительская работа, это сразу видно. Почему это видно? Значит, у нас берется интересный камень, интересный камень, который такой, естественной природой помученный. Да, поврежденный. И тут же рядом люди высаживают такой шарик, красивый, ровный. вот а Камень и шарик не совмещаются, потому что в природе у нас таких шариков не встречаются. И природа камня, она говорит о том, что он из другой зоны приехал. Естественно, мы должны обязательно думать о том, как будет смотреться растение в рамках нашей горы. То есть, ну, если у нас природный стиль, природные камни, то мы должны острые, мы должны использовать подобные. Если у нас камни будут круглые, например, да, которые в такой форме, поврежденные водой, то есть заточенные, то круглые растения будут смотреться гораздо комфортнее, точнее не комфортнее, а комплементарнее. То есть они будут смотреться хорошо. Тоже маленький секрет, простенький. Так, растение высаживаются достаточно просто. Берем контейнер, вытаскиваем, делаем ямку. Опускаем, засыпаем. У нас там плодородный грунт, все хорошо. А есть несколько секретов. Например, если посмотреть чуть ниже, на картинке, там, где под номером 1, 2, 3, 4, например, для того, чтобы максимально создать естественную копию, то есть мы ну, в природе же растения растут неровно, там в хороших местах, они растут рядом с камушками, И иногда они спускаются так красиво с горки. Ямку выкапывают под углом. То есть, не ровно вверху, тут понятно, а вот а между камушками над камушком делают в бок немножко прокоп и туда пускают растения. И оно как бы немножко свисает. Опять же, имитация каких-то естественных процессов, которые происходят у нас в природе. В целом все, в общем, если вот так говорить, по вот этой вот системе горки. А дальше я немножко... Попробую вас такие уже больше профессиональные какие-то моменты сказать, которые, может быть, вам пригодятся или, по крайней мере, заставят вас задуматься. Ну, а первым важным этапом в любой работе должно быть проектирование. Проектирование очень важно. Почему? Потому что мы на картинке можем отработать все необходимые нам проекты. То есть сделать горку. Я опять же здесь из истории жизни тоже расскажу очень интересное. Значит, очень модно, точнее, скажу так, начинающие ландшафтные дизайнеры, очень часто, не все умеют рисовать, это честно говорю. Ну и идет история о том, что ландшафтный дизайнер начинает заказчику, может быть, вы заказчики рассказываете, я вам сделаю альпийскую горку. Возьму с вас, помните, там 300 тысяч. Она будет очень красивая, будут использоваться камни, естественной песчаной группы, которые это известники, вот, и будут использоваться небольшое количество, но очень красивых растений разных форм, в том числе шаровидной, так как у нас минимализм будет в горке, мы будем их использовать небольшое количество. Звучит неплохо, да? Ну, по факту могу сказать, что вот с этих слов получится вот такая горка, которая, как вы видите справа. Вот этот, о котором мы говорили, вот такая вот немножко страшненькая и лысенькая. Такое бывает очень часто. Такое бывает очень часто, если нет проектов. А проектирование позволяет точно заказчику объяснить и показать, как будет выглядеть ее участок, как выглядит его проект, как выглядит будет его альпийская горка, и оценить, сколько это будет стоить заранее, чтобы потом не возникли проблемы. Я буду чуть чуть побыстрее ускоряться, так что если что извиняйте, потом вопросы зададите, я еще отвечу или что-то другое расскажу. Значит, правила проектирования их на самом деле не очень много, не очень много, но первое правило это правило места, то есть при определении даже ну как проектирование устройства горки, то есть где нам, как нам делать горку, мы должны думать глазами заказчика, глазами того человека, кто будет смотреть на эту горку, рост его возраст его. Также должны понимать то место, где она расположена. То есть, если у нас рядом здание, то высокие растения мы ставим возле здания, тем самым как бы при осмотре мы видим горку полностью снизу наверх. Естественно, это правило, которое террасирование. Вот здесь вот на рисунке видно: а все растения делятся на три группы: на большие, высокие, средние и низкие. Мы начинаем с низких, как ни странно. То есть в нижнем ярусе у нас горки сначала низкие идут, потом чуть-чуть выше, и потом самые высокие. Это сделано для того, чтобы мы могли видеть все растения одновременно. То есть. Самое интересное, что там самое высокое растение, оно сажается либо чуть-чуть сзади, либо наоборот, на самой верхней точке. Чтобы если мы посадим ее спереди, то она будет закрывать вид других остальных. И, наверное, еще одно правило: третье это комплементарности цветов и форм. Мы с вами говорили: то есть если у нас с вами холодные, такие, неяркие тона используются в растениях, то есть у нас темно-зеленый, темно-синий, то если мы посадим ярко-желтую, ярко-красную, это будет очень сильно выделяться. И если это не ландшафтное решение, наш мозг опять будет зацикливаться на этом ярком пятне, он будет опять работать, и идея ландшафта, создания комфортных условий для отдыха будет нарушена. Ну, значит, в конце еще 5 минуток. Я знаю, что уже наверное, все устают, уже хочется отдыхать. По поводу камней. Выбор камней, я всегда, их много, большой выбор, но мы с вами должны подбирать камни комплементарно друг другу. То есть, если у нас используются на альпийской горке, например, круглые камни, большие, если мы возьмем мелкие колотые, да, то это будет опять у нас вызывать, то есть мы не будем принимать это за естественное, естественно и как это, и будем напрягаться, будем думать, будем искать какие-то подвохи. Поэтому, когда мы используем камни, мы используем одну группу. Если это а, овалы, если это обработанный водой камень, либо галтованный камень, то есть выровненный, это используется одна группа. Если это камень острый, то есть естественный, природный Колотый, значит, он используется один, то есть только одна группа, обязательно. Ну и, конечно же, с большими надо использовать средние и маленькие, потому что в природе у нас не бывает каких-то одних камней. И большие есть, и средние, и маленькие всегда должны находиться рядом. Значит, растения, группа растений. О, та, та, та, та. У нас большая группа, самая популярная в России, я уже говорил, это хвойная группа. Она представлена различными карликовыми формами. Вообще в альпийской горке в основном используются карликовые формы. У нас это различные формы елей. Елей бывают и голубые, и желтые, и карликовые, и маленькие, и подушкообразные. Тоже касаются разных видов сосен. Это сосны горные, сосны карликовые, например, можете запомнить сосна горная мопс. Это, как и животное, тоже такая маленькая разновидность. А различные формы нано, да, нано-технологии. Есть такие же разные виды растения нано, они тоже очень карликовые. Например, есть сосна, которая... Через 30 лет будет размером 30 сантиметров. Вот такая вот маленькая. Такие тоже есть, очень интересные разные ассортимент. В России их любят потому что, и используют, потому что у нас очень много времени занимает зима. И хвойные в Альпийской горке они всегда радуют. И осенью, и летом, и весной, и зимой. Лиственные в основном, это разные формы барбарисов, спирей и бересклетов. Они более яркие, используются иногда вместе с хвойными, иногда отдельно. Но тоже это карликовые формы, потому что, чтобы определять хорошее место. Очень важным часто забываются, многие люди забывают, но является посадка туда не только кустарников и хвойных растений, но еще и цветов, цветочков, как их по-разному называют. Правильно, это многолетние травянистые растения. Различные формы – колокольчики, очетки, камнеломки – ну, разные почвопокромные. Я, я понимаю, что многие, наверное, не сильно занимаются ботаникой, но на картинке посмотрите, красиво же, классно. Они ползают такие ползучие формы. В каталогах всегда можно найти, всегда немного есть. Ну и а, можно сделать водоем, но тема водоема это будет уже отдельная. У нас как раз вот уже время 19 минут, сейчас я закончу. А, можно сделать горкий водоем, для этого ставится специальная конструкция. Вот вы видите, помните, когда вода текет, там на самом деле есть насос, этот насос подает воду наверх, и она постепенно спускается. Ничего сложного тоже нету В принципе, можно сделать любой другой. Но если будет тему водоемов у нас с вами еще интересно поговорить, я еще когда-нибудь с вами выступлю. На этом я завершаюсь как раз вот полчаса отлично со своим докладом. Я предполагаю, что он достаточно, может быть, был сложноватый, но... Сергей, Нет. спасибо вам большое, но тут в личные сообщения приходят просьбы, о возможность получить вашу презентацию, потому что многие из тех, кто смотрит наш вебинар, планируют отдыхать э, на своих приусадебных, придомовых участках, и как вы совершенно верно сказали, альпийская горка позволяет потом глазу и мозгу отдыхать, вот многие хотят альпийскую горку у себя на участке сделать и просят вашу презентацию, если это возможно. Возможно, возможно, конечно, я пришлю потом Юли, в общем, вам скину, всем, я не знаю, здесь. Да, Ю, да Юлия, она но, передаст. Много, участие. много, много Юли, мне сложновато там, там. Ну, в общем, я пришлю. А, да. Э, Немножко сложновато, может быть, в растениях, но главное, чтобы у вас, может быть, осталось какое-то общее понимание. Ничего сложного нету. Я ä, всегда вот всегда говорю, что как это, смелость, она решает и Зачастую, именно те, кто не боятся, не всегда достигают успеха. В общем, я тоже всем хочу вам пожелать не бояться, пробовать. И если что-то не получается, поверьте мне, это очень хорошо. Это значит, что у вас появляется опыт. Именно по такому принципу работал и я, и наша команда работает. Работаем. То есть, ну, если что-то не получается, это хорошо. Это значит, мы попробовали, может быть, не так, надо пробовать еще. И мы делали очень-очень много ошибок, очень-очень много, и у вас очень-очень много не получалось. И когда-то у нас было в команде два человека с грабликами, у нас она и фирма называется, вот если вы посмотрите, я вернусь, такие немножко байки старые, и интересно, там вот у нас... А сейчас у меня. А, вот сзади у меня, не знаю, идет видео, там циферка 2, plants, 2, почему 2? Это два растения. На самом деле у нас компания когда-то давно было два человека. Вот, и мы работали начиная, начиная. Сейчас у нас компания крупнейшая на рынке Калуги-Калужской области, в области благоустройства, ландшафт, и работает уже много людей. Вот, но, в принципе, какие там ценности мы всегда заложили. И я хочу пожелать всем вам пробовать, искать себя. И ни в коем случае не останавливаться, если что-то не получается, и главное не бояться. Не бояться заниматься то, что вам нравится, то, что вам близко. Даже если вам кто-то говорит, что нет, это не надо, даже если это близкие люди, все равно слушайте себя, слушайте свое сердце, и двигайтесь, не бойтесь, и у вас все получится. Так вот вся жизнь работает наша. Если есть какие-то вопросы, парочку, я давайте с удовольствием отвечу. Дорогие участники, если есть вопросы, пожалуйста, можно включить микрофон и задать например, в чате у нас. Например, например, вопрос, а сколько у вас зарплата? Это самое популярное. А что? тот-то то-то, то-то? А как вам прийти работать? А где можно отучиться? Ну, вот, кстати, Сергей, скажите, какая средняя зарплата ландшафтного дизайнера? У нас слушает очень много молодых людей. И это может быть хорошей перспективой для будущего. Так, смотрите, есть два вида ландшафтных дизайнеров. Есть ландшафтный дизайнер, который работает как предприниматель, и есть ландшафтный дизайнер как профессия, который специалист. Значит, если мы говорим про профессию, ландшафтный дизайнер, который разбирается в программах, разбирается в растениях, в среднем получает от 50 до 200 тысяч рублей в месяц сильно колеблется от сезонности, как вы понимаете, он различен, и от вашего профессионализма. Я всегда говорю большие цифры, потому что в Москве за это хорошо платят. Это по-честному так оно и есть. Если вы специалист, всегда хорошо платит. Даже хороший копальщик, ям, тоже получает очень много денег, поверьте мне. Но для этого надо соответствовать. Если мы говорим про ландшафтный дизайнер, ландшафтный дизайнер как предпринимателя, то ну, это представляет себя человек-дизайнер, он как бы мозг, Uh, у него есть бригада, которая подрабатывает, то есть не компания, а именно вот бригада. Я думаю, в среднем это от 80 до 300 тысяч рублей в месяц. Но uh, сразу предупреждаю, у дизайнеров, лошадных, особенно предпринимателей, есть зимний период. и Иногда он может длиться, как у нас в этом году, начиная с ноября и заканчивая только начиная в мае. А это значит, что 5 месяцев вам придется где-то находиться. Кстати, очень многие ландшафтные дизайнеры уезжают на зиму отдыхать куда-нибудь в Индию или в Таиланд на несколько месяцев. В целом они зарабатывают за весну и потом отдыхают. Есть некие риски. Это я по-честному могу сказать, потому что я знаю и успешных людей, и знаю неуспешных людей, кто выходил из сферы, потому что они не сумели за лето заработать себе достаточное количество денег. Тем не менее, сфера очень перспективная, но я бы рекомендовал все-таки уходить от дизайнера ландшафтного как дизайнера, а приходить как ландшафтного специалиста в сфере создания комфортной, комфортной городской среды, архитектуры и экологии. Это чуть, чуть более глубоко. То есть не просто я художник, я так вижу, а вы знаете экологические процессы, разбираетесь в ботанике, в растениях и знаете правила архитектуры. То есть вы работаете не как художник, а работаете скорее как строитель. Это сейчас важнее, потому что все-таки такие э, скиллы, которые можно просчитать, можно определить, это сейчас ценится. Мы не просто делаем красивее, мы делаем лучше. Это позволяет нам там, выработка э, кислорода, там, снижение там, напряжения на жителей ввиду, там, там повышение радости, ну вот в общем, как это называется, урбан. Урба, урбанистический ландшафтный дизайн, по-моему, в сфере профессий будущего. Спасибо большое, Сергей. У нас тут, к сожалению, вопросов нет. Я думаю, что уже все Отлично. серфят, где достать камни и какие хвойники купить. Просят вашу презентацию. Огромное вам еще раз спасибо. Мы обозначили сегодня... Тему нашего вебинара как «Калужский край. Территория отдыха», но я думаю, что мы озвучили эту тему гораздо шире, потому что мы показали очень большие перспективы. Перспективы для тех, кто хочет отдыхать в Калужском крае и узнать о своем родном крае новое. Для тех, кто нас смотрит из других городов, очень много было интересной информации, как расширить свой кругозор и куда поехать в Россию. Для тех, кто любит отдыхать на своих участках и любит, так сказать, копаться в земле, у нас есть потрясающая перспектива создать красоту рядом со своим домом. Спасибо большое, Сергей, так подробно нам рассказали про Альпийскую горку. Но кроме этого мы получили перспективу для молодых людей о будущей профессии ландшафтного дизайнера. И было очень интересно. Большое спасибо всем, кто присоединился сегодня к нашему вебинару. Большое спасибо нашим специалистам, которые дали столько интересной и полезной информации. К сожалению, Юли из овального нашего организатора отключился микрофон, и поэтому я чуть-чуть ее э, замещаю но от ее лица. И от лица областного молодежного центра и межрегиональной организации «Проект Кишер» мы приглашаем вас на следующие вебинары в рамках проекта «Интересно о важном». Ну, а этот вебинар вы сможете увидеть в записи, как всегда, на странице ОМЦ. Спасибо большое всем за участие, хорошего всем вечера и хороших майских праздников. Всего доброго!